Итак, второй сюжет называется «Дерево Штерна Брако». А у нас в гостях снова Никита Шульга, аспирант Мехмата. Привет. Привет. Маткуль, привет всем. Итак, продолжаем. что такое дерево Штерна Брако? Давайте теперь начнем с двух самых простых дробей. 0 первых и 1 первая. А одну нулевую не берем, да? Было бы как-то естественно, наверное, взять ее? Есть такое обобщение с одной нулевой, но мы хотим сейчас только рациональные числа с отрезка 0,1 использовать. А, хорошо. Да, потому что если мы возьмем 0 первых, ну, во -первых, конечно, это так плохо, сказать, это такая любой, формальная да, запись. Да, да, Но да, ага. Но тогда мы будем просто получать все рациональные числа положительные, а мы хотим пока только соответственно понял, понял, да, понял. Да. Понял. И что мы будем дальше делать? Мы будем складывать дроби, как говорит научный руководитель, как плохие школьники. Да. А на b плюс c на d да. равно a плюс c на b плюс d. Правильно? Да. Догадал? Да. И кажется, мы сейчас получим, опять же, это самое... Ну, в общем, это, это по-моему, что-то похожее на эти самые там подходящие дроби, вот как они... Да, связаны. эта операция называется «Взятие медианты». И для двух вот этих начальных сезон дробей мы будем брать их медианту. Медианта. Ну, давайте формально напишем стрелочку от единицы, так принято. Тут, собственно, напишем медианту. 0 плюс 1 делить на 1 плюс 1. Да, это одна вторая. Да, конечно. Продолжим. Тут будет медианта двух соседних дробей. Этой с этой, то да, есть 0,1 плюс 1,2, 1,3. Тут будет это с этим, медианта 2,3. Да. Ну давайте еще один уровень проделаем. Опять 0,1 с 1,3. 1,25. Да, ну тут все, все будут такие. Да, 2,5, 3,5. Пятых. Пятых. Это сейчас И... с чем? А, да, я вижу. Да. вижу да. Это как получить 2,5? Да. Это 1,3 с 1,2. Ну, да. Да. Тут, соответственно, 1,2 с двумя 2,3. А тут две трети с одной первой. Ну да. И так далее. Здесь я уже доказывать не буду, но это дерево, во-первых, содержит все рациональные числа с отрезка 0,1. Оно... Верю уже. Все, естественно, несократимые и все по одному разу. Так, значит, сумма двух несократимых дробей... Так, вот здесь некоторый момент, там, скажем, 3 седьмых плюс 7 одиннадцатых явно сократимо. Да, но да. в чем но в суть, что? что они не будут стоять рядом в этом дереве, они да. никогда не будут участвовать в этой операции взятия медианты. А участвовать во взятии медианты будут только те дроби, у которых некоторый определитель равен единице. а, -а, -а, -а, -а, -а. Да. Вот. Да. вот это вот начинается, да, вот это AD минус BC, да, то есть... Которые, если их изобразить как вектора, порождают параллелограмм по площади да. равной единице. Да. Ну, и давайте это, этого, думаю, да? не будем писать. Можно поверить, в общем, что тут есть все рациональные числа ровно один раз. Я готов поверить. Я даже думаю, что я за 5 минут могу доказать это, если, вот, если Николай Герминович бы меня экзаменовал. Я думаю, что я бы ему это доказал да, за несколько минут. Хорошо, поверим. А вы докажите все. Вы докажите. Ставьте на паузу и доказывайте, что здесь будут все рациональные числа по одному разу. Да. И непременно всегда в несократимом виде. Так, но и давайте... Опять, мы опять, кстати, доказали, что их э, счет, наверное... Да, счет. тут опять их можно вот так по строчкам просто все переписать, да, пересчитать. На, это, на этот раз между нулем и единицей, но тем да. не менее, да. Так. Ну, давайте мы про это дерево пока на секундочку забудем. Напишем рядом 0 первых, 1 первая. Ну, что еще можно сделать? Самая очевидная операция средняя арифметическая. То есть складываем ну, два конца. Пока это пополам. то же самое, но дальше будет а конечное. Одна вторая. Общем, да. Дальше складываем эти два числа. Одна четвертая. Да, там будут возникать степень четвертая. Двойки. Да. Три четвертых. Тут будет одна восьмая. Три восьмых. Будет аккуратно все степени двойки да. с нечетными. Ну в общем несократимые степени двойки. То есть и нечетные. так далее. Да. Да. Ну в общем эти два дерева как-то самые, мне кажется. Вот это Штерна, а это Брохо, да? Нет, дерево Штерна Брохо, <свят> оно вот это вот одно <свят> Да. Это а это дерево да, двоично-рациональных дерев. чисел Ну да, конечно, да. очевидно, да Несократимых двоично-рациональных Да, ну, теперь знаете, что мы сделаем? Не знаю пока Отображение отсюда-сюда Возьмем вот это дерево и наложим его на вот это Ну, что мы тут э, будем видеть? Давайте, смотрите, до любого рационального числа Можно по ребрам Дойти из единицы. Единственным образом. Да. Ну, давайте, допустим, вот одна вторая. Как ну, до да. нее дойти из единицы? Один раз повернуть налево. Ну, из конечно. И как работает вот это отображение? Мы в, в правом дереве рассматриваем точно такой ну, же. Ну, да, все понятно, Наложили, снова да. же да. в одну вторую. Две трети в три четвертых. Три четвертых, 7, восьмую. Так, это будет f из всех рациональных чисел на отрезке 0,1. Ну, пересечения с 0,1. В двоично-рациональные, ну, я не знаю, кого обозначить, но, в общем, да, в... оно как-то как там, это какое-то кольцо частных относительно мультипроактивной системы 1, 2, 4 и так далее, да. правильно, да? Ну, а, смотрите, эту функцию такое? же да. можно дополнить до непрерывной, единственным образом. Она определена на всех рациональных числах, тут сохраняется порядок. Что? Из всюду плотного множества во всюду плотное. Смотрите, тут же у нас они расположены по порядку, и рациональные числа всюду плотны. Да. У нас, если вот есть два числа, то их медианта, вот это вот, всегда лежит между ними. между ними. Да. Ой. Так, вот сейчас начинается крутизна Подожди, да я осознаю. Так, значит, здесь как бы середина пока стала середины здесь середина немножко сдвинулась. Потому что здесь не эта операция, здесь середина немножко сдвинулась, здесь они чуть-чуть подвигались. То есть произошел некоторый такой как бы аккуратный... Аккуратный такой вот растяг... Угу. Ага. И в результате это непрерывное отображение, да? да? Непрерывное... Блин. И вот это вот непрерывное Ой. отображение называется функция Минковского. Тоже Минковского? Сколько он всего выдумал, зараза, а? Функция Минковского. Я вообще обожаю Минковского. Это Герман Минковский, тот самый, да? да? Блин, я его обожаю. У него такие, эти самые всякие, и сложения по Минковскому, да, там, и вот эти всякие теоремы о выпуклом теле. Да. В общем, это, да, это, наверное, величайший геометр вообще, А да, теперь, как, бы, как говорится, задержите дыхание, обозначается она вопрос от x. Что, серьезно прям в книге, да. да, так написано? Это его статья 1904 года, и он так ввел обозначение вопрос от x. Вот, ну мы ее определили совсем понятно на рациональных числах, на всех, в том числе и рациональных, она определяется по непрерывности. Ну, что про эту функцию? Ну, то известно. есть она сохраняет порядок на да. рациональных числах. Является э, функция, сохраняющая порядок да. на рациональных числах, безусловно, должна быть... Свойство вопроса. x. То же самое, да, для них. Ну, да, давайте, о, она о, непрерывна. Блин, то есть она отрез 0.1 переводит в себя, да. его немножко, ну вот внутри на да, там чуть-чуть вот туда растягивает, туда суживает. Да. она непрерывно и строго Монотона, Стро Конечно, да. конечно, очевидно. Тоже очевидно. в общем, Ну подумайте, почему это очевидно. Мне это очевидно, да. Хорошо, да, согласен. Теорема да, бега все, -все, все более плотную сетку, да. Все да. более плотную сетку, накладываешь на другую, все более да. плотную сетку. Просто не... Теорема Теперь... Теорема Либега о производной монотонной функции. Кто ее знает? Алексей? Сейчас. Я, честно говоря, ну забыл, но она везде существует, кроме там счетного... Да, у любой монотонной функции, даже не обязательно непрерывной, да? существует производная конечная почти всюду. Да, да, это я помню. Да. Вот, она у нас монотонная, значит, у вопроса от x да, существует производная вопрос штрих от x почти всюду вопрос стихотекст ну да это я все еще вполне помню и вполне готов даже да ну кроме да. некоторого там узкого множества, как говорится меры ноль а действительно где-то она разрывная или нет нет она же непрерывная собственно. не ой а. извини где-то производная где-то разрывная действительно или нет на самом деле разрывная разрывная бывает сейчас да? мы к этому придем третье у меня такое ощущение что она как так не очень сильно не очень сильно то в общем меняет пределов два раза там нет да Ну вот, вот сейчас третье <с свойство <с а, Нифига, уже интуиция не работает, да? Вопрос от X. Так. Если, если существует вопрос от X, то он равен или нулю. Чего? Или плюс бесконечности. Все. Что? То есть это контрольная лестница по сути? По сути, только Другая. в отличие от контрольной лестницы она тут строго монотонна. Да. Ой. Ну да, counter лестница, но она, я сейчас не да. буду рассказывать, что это такое. Посмотрите, в интернете это очень просто. И она, да, она монотонная, она везде производная бесконечно или ноль, но она почти везде нуля. Производная почти везде да. равна нулю. А здесь наоборот, да, здесь она... А, нет, то же самое. Да, почти всюду. Да, так э, по теремели бега существует конечная производная почти всюду. Значит, если у нас вот это выполнено, то почти всюду ноль. Не, ну там так то же самое. Ну у counter да. то же самое, но совершенно по-другому. То да. есть... Там нет вот этих толстых промежутков. Здесь ни одного промежутка, э, видимо, нету, где она равна нулю. Вот ни одного связанного. То нет. есть нигде не, не, не плотно, да? Множество? В любой окрестности есть число и с нулевой производной, и с бесконечной, и с тем, где она не существует. Вот, вот, вот. А, да. сейчас. А, подожди, бесконечно это ты считаешь существует? Да. Ну тут в обобщенном таком смысле, что как бы касательное и вертикальное. Все-таки считается. А, да. а где-то вообще не существует. Где-то не существует. Ой, ой, Ой-ой-ой, как круто. Блин, вы видели такую функцию, а? Я такой функции еще не видел. Более того, для любых рациональных Ее забросили, да, после Минковского до 21 века? Ну нет, ее нет? все это время, да, весь а -а -а. 20 век так. изучали. Для любого рационального числа производная в рациональной точке равна нулю. Ну это нетривиально, это надо, конечно, доказывать. вот. Но, тем не менее, это так. Давайте Что? попробуем схематически нарисовать график. Я не могу. Я сдаюсь. Так, ну пусть у нас тут единичка, единичка. Тут у нас будет вопрос от x, а тут x. Блин, с какого же лешего, Вот, например, в одной второй она будет равна нулю производная, да? Да, ну какого давайте. Какие точки мы сразу можем отметить на графике? Ну, в смысле, ну, одну треть, две трети, там те, Ну, например, она есть, в нуле да. 0. Да, да, в единице, и 1. Единица и единица. В одной и второй все еще 1 вторая. Да, в 1 и 2, 1 вторая. Да. А ну, вот 1 а дальше однако в одной и дальше одна четверть. А дальше рассмотрим вот это вот свойство. Что значит, что производная в нуле равна нулю? А, и производная в одной и второй тоже равна 0. Ну, как бы вот как-то так вот. Ну, как-то так, да. Ну да, сейчас ну да. Ну да. Ну что-то такое, да. Вот так она идет. Ну да, да. Здесь вот так. Теперь смотрите, что мы сделаем. Надеюсь, я тут правильно нарисовал. Проведем прямую y равно x. Да, да. Так, теперь смотрите, у нас функция вопрос от x непрерывная, строго полотонная. Так как у нее производная в нуле 0, то она идет под прямой y Где-то она здесь пересечет, да, и здесь еще раз. Минимум один раз. Потому что она какая-то кривая, она может тут как-то так гулять. Ну да, на самом деле она минимум два раза пересчет, То есть здесь и здесь. Да. Минимум, И это открытая задача. Что? В смысле, неизвестно где пересечет? Неизвестно. Неизвестно сколько раз. Гипотеза, что ровно пять раз. Что? Рациональные простые точки и две... А, Такие то есть, в смысле, вот. что ровно два. Вот, да. э, ну, гипотеза, что на каждом из этих отрезков ровно да. один раз. То есть, в какой-то точке, э, естественно, иррациональный, потому что, ну, довольно просто, скорее всего, доказать, что в рациональной да. нет нигде равенств. А в какой-то рациональной точке этот вопрос от Y равен Y, и в соответствующей с той стороны, я думаю, что тут все симметрично, да? Да, тут у нее есть свойство симметрии. Вопрос да. от 1 минус X равняется 1 минус вопрос от X. Да, да, то есть, тут понятно, да. что как здесь, так и здесь. Да, значит, нужно рассматривать на отрезки от 0 до 2. Да, вот где-то ровно в одной точке гипотеза в том, что ровно в одной точке эта функция переводит число в себя. Вот, то есть вот эта вот сетка новая и ему пофиг этому числу. Это называется гипотеза о неподвижных точках функции Минковского. Она пока открытая. Я над ней долго работал, ничего не получилось. Ты, до, а, ты долго, долго думал, да, ну, ничего, да? Да, ней мой научный руководитель думал и там много кто. Видим, да, тоже да. думал? Блин. Ну вот то, что Алексей Владимирович сказал, что в рациональных точках действительно других нет неподвижных точек, кроме нуля, единицы, одной, второй. Ну это достаточно понятно. Я могу устно примерно сказать идею. Давайте просто рассмотрим знаменатели чисел в этом дереве. И ли их соответствующих в этом? И они просто сильно увеличиваются. Да, ценам, да, да. Ну да. понятно, да. Значит, довольно оно, ясно, как... довольно да, не ясно. в себя здесь, здесь удваивается все время, да. просто а здесь и все. складывается а здесь меньше. Число. А здесь складываются число, меньше, да. это все очевидно. А, но действительно. Да, это как-то, вот, вот это совершенно неожиданно. Так, только то, то, сейчас, сейчас начнутся письма, наверное, ферматистов, которые будут считать, что они доказали. Значит, у нас даже самые сложные проблемы, кто-то вот прям помещает иногда в комментариях. Ну, ты посмотришь комментарии, да, на На предмет, самом деле, я не интересно. уверен, что это сложно доказываться, возможно, да. просто никто пока не видит идею, что, возможно, это как-то там пару строчек можно доказать. Блин. Думаю, нам понадобится <клышите> место, я некоторые еще фактов про эту функцию сформулирую. Так, Давайте я, Блин, я в шоке, я в шоке, то есть вот это отображение вот такого вот полотна, да, вот такого uh -huh. гармошка, гармошка где-то разжимается, где-то сужается, где-то здесь должна быть равна себе тоже и Неизвестно один или раз. Да. И вообще, как. Но, но, но компьютерная симуляция, естественно, дает, что один. Да, компьютерная говорит, что один. Я посчитал. А, а почему не сделать компьютерную симуляцию? Она же как бы, наверное, очень четко нарисует, что вот это именно так, да? Или на самом деле сложнее? Ну, смотрите: в силу вот этого свойства третьего что производная либо ноль, либо бесконечность. А, она же как-то это... коряво идет. Она то у нее горизонтальная касательно, то вертикальная, то горизонтальная, то вертикальная. Она. Понятно, при масштабировании... Ну да, но, наверное, если бы она сильно ушла вот сюда, а потом сильно ушла сюда, тут какие-то оценки начались бы уже, да? Вот И вся проблема, получать, естественно, да? тут Да, что да. не будет ли здесь... Просто лечь. если отмасштабировать, вдруг там как-то она вот несколько ну да, раз да, да, да, насекать. я понимаю, да, да, я понимаю. А примерно чему равна эта Y? Uh, кажется 0.42. Вот Это никак не связано с епи P, там всякие... Нет, нет, я проверял, есть специальный сайт... <coughs> который по десятичной записи математических констант проверяет похожие. Но ничего не нашлось. Нет, да, то есть это константа да. Минковского. Да. Такая. Так, ну давайте теперь перейдем к явной формуле этой функции Минковского. Пусть у нас есть некоторое число x, записываемое с одной дробью с нулем в начале. То есть оно от, да, оно от нуля до единицы. Да. Неважно, конечное или бесконечное. Угу. Тогда Ладно. вот этот вопрос-функция вопрос -функция. определяется на цветных дробях. Ну да, то есть вопрос-функция от, да. вопрос равна... от x Да, давайте я на всякий случай запишу, что это вопрос-функция да. от x. То есть и это вопрос-функция от такой цветной дроби. И она равна следующей сумме. Угу. По k от единицы до бесконечности. Минус единицы в степени k плюс 1. А тут два в степени суммы неполных частных вот 1 до кто интересно. Ой, как интересно. Вот. Но ну, если у нас одна и дробь конечная, то тут и сумма, просто заменим на конечную. Ну да. М вот. Такая явно. К плюс 1. Так, так, так, так, так, так, так. То есть э я пытаюсь осознать это происходящее, да? А Единица и минус единицы складывались, и степень двойки угу. неумолимо и безудержно росла. Вот, начиная с А1, минус 1 и прибавляя каждый раз следующего. Так, ну, допустим, я понял формулу, но не понял, почему она верна. Не, ну, смотрите, ну, во-первых... Или как-то это должно быть очевидно, да, при долгом рассмотрении. В принципе, да, если долго рассматривать, то это достаточно очевидно. По дереву Штерна Брако можно установить цепную дробь, на самом деле. Цепная это количество поворотов влево-вправо вот этого этом дереве. Вот. А, ну да, медиан тоже... Ты сколько раз подряд идешь, это ровно А2. Да, Медиан, э, как раз взятие медианты — это приписывание единички в конец цепной дроби. То есть, когда мы в дереве Калкина Уилфа смотрели, там мы сначала ее строили, а нулевого. А дерево Штерн Брако, оно строит с конца ее. Конец цепной дроби. Да, это как-то соответствует тому, что... Вот что... сейчас, как же это было? Вот если отрезок цепной дроби... Давай я попробую вот... Mm -hmm. э... Вот я помню следующее, сейчас ты мне подскажешь, правильно ли я это помню. Что если вот это докатова будет равен там э, pk на qk, э, то есть если я после как бы сворачивания mm -hmm. всего и вся я получил такую дробь, то тогда вот дальше верно, что pk плюс 1 на qk плюс 1 равно ПК на ak плюс ПК минус 1. Делить на QK на AK Плюс Q ну, Почти. 1. Тут индекс его ашек Плюс единицы. А, плюс да. единицы. Следующий, да, конечно. Это, следующий, да. следующий следующий То есть это такая как бы на самом деле PK на QK Плюс AK плюс 1. Такая как да. медианта с этим самым а, э, на самом деле это просто медианта взятая вот столько раз. А, ну как, как бы да, на самом деле по сути я просто столько раз в одну вот, сторону да, сходили, да, Взял, да. взял, да, в одну сторону, в одну и ту же сторону шел Да. ровно столько раз. И поэтому тут ты каждый раз идешь а... как раз разным знаком. Мы, допустим, идем один раз влево. Да. С плюсом. То есть когда у нас к единица, тут у нас минус единица в первой степени А, вот они пошли сюда, да? -да. да? Потом, потом пошли направо. Да, повернули, идем вправо, влево и так далее. Ну, в общем, так скажем, опять-таки, да, довести до ума я могу это уже. Теперь, Да. А, если кто-то не... Я просто изучал свое время, читал очень внимательно книгу Хинчина «Цепные дроби», дочитал до 75-й страницы, потом, кажется, что-то меня сбило с пути, я ее перестал читать. Но до 70 лет я ее проработал очень хорошо, что советую всем вам, потому что без этого понимать, наверное, материал будет сложновато, он будет теряться. Ну, в общем, да, э, это можно поверить, наверное. Да, на уровне, так сказать, вот здание цепной дроби обычного. <кх> Видно. Теперь, ну, какие еще проблемы с функцией Минковской решать? Ну, например, как я говорил, у нее есть свойство, что производная либо 0, либо бесконечность. Вот, Ну, это называется вообще сингулярная функция, когда у нее производная почти всюду 0, и она непрерывная. Но. В общем, интересный вопрос, а когда, собственно, она 0, а когда бесконечность? А, это вот третья составляющая разложения в теории функций, да, там абсолютно непрерывная да, часть, да. А, разрывы первого рода и есть? вот то, да, то что вот такого типа. Ага. Вот. Ну, собственно, вопрос в том, когда у нас производная равна 0, а когда бесконечность. Это совершенно не очевидно. Мы узнаем пока только, что в рациональных точках она 0. А в иррациональных, когда цветная дробь бесконечная, совершенно непонятно. Но эту задачу решил мой научный руководитель Николай Германович, Следующая теорема. Но неверно, да, что она там нули. А нет, она должна быть нуля почти всюду. Она 0 почти всюду, да. Давайте. Пусть у нас раскладывается вот опять в такую цепную дробь: 0,1, А2. То есть было бы проще, если бы она в рациональной была бесконечно в рациональных 0. Потому что тогда бы было понятно. Почти всюду, вот они, их больше. Но нет. Теперь. Так. Давайте рассмотрим предел некоторый. Давайте верхний предел при n стремящемся к бесконечности следующей дроби a1 плюс так далее а n делить на n. Ну то есть это средняя арифметическое первых n неполных частных. Вот, и если верхний предел среднего, среднего арифметического первых n неполных частных больше, чем некоторая константа по 1, ай, сейчас, для... Тут у нас нижний. Если больше КП1, угу. она численно равна 1.338. Вот так вот. Так, если нижний все-таки, да. да, предел. А помните, да, что такое нижний предел? А, это у нас мы выделяем все подпоследовательности, сходящиеся. И смотрим, какая из них сходится как можно к меньшему числу. Он называется нижним пределом. Да, вот это, Он кстати, константы. Существует. Есть точное выражение. Я могу его тут записать. Это логарифм золотого сечения. Ух ты. В цепной всегда есть золотое сечение. Да, делить на логарифм э, двойки. Ну и тут еще давайте подставим вот так два. Вот так. А, прикольно. Сейчас. лог... Подожди, какой логарифм? А, ну, это натуральный. натуральный, да. Просто В английской литературе лог. То есть вот так, на самом деле. Да, да. Двоичный алгоритм золотого сечения. Да. Ну и умноженное на 2. А, умноженное на 2. Тогда, ну, пока утверждение не сформулировано. Есть какое-то только условие, что если так, то... Ой, я еще красивее не Корень из двух а тут золотое сечение. Так. И что же? То что же у нас будет выполнено? То у нас производная равна как думаете чему так значит у нас... или давайте я могу сформулировать второе тоже подожди подожди, подожди. сейчас да я подумаю и все тоже да. значит итак а это означает что на самом деле э, вот эти вот неполные ну эти самые как как называется неполные частные не как называется коэффици... э, вот дроби вот эти вот числа неполные мы, частные неполные есть, частные да. вот эти неполные частные довольно быстро растут довольно быстро растут то есть, как бы они... Это же их среднее значение, по сути. И оно, вот в конце концов, вышло перепутал. за... А, давай. Вот а -а -а -а. так. А а тут, давайте, чтобы... Наоборот. <р intelligent> <р Perché> все, все. <Breton> они растут наоборот, очень медленно. Очень теперь. медленно. Они очень медленно растут. То есть, получается, что в среднем они все близки к единице. Они там где-то вот в районе единицы. Их мало больше единиц. Да, мало. Мало вылетает за единицу. Так, значит. Ну, таких чисел много или мало. У нас же производная почти всю драна нулю. Вот. А много ли мало таких чисел. А я думаю, что очень мало. Да, очень мало. То есть тут производная, плюс бесконечность. Вот. И другое утверждение. Если. Ага. вот. Теперь да. уже нижний предел будет. Ну да, мы сильно наложили, но, ну, черт, цепленной же должны появляться время от времени какие-то большие числа. Хрен ли они все единицы, да? да они... Так. Ух, как. Так. Если вот этот предел уже больше, чем некоторое число, давайте, КАПА2, примерное равное 4, 401, кажется. Это какая-нибудь тоже логарифмина, там, чего-то, почему-то? Да? Я для устрашения могу написать ее точный вид. но сейчас, давайте, ну, Ладно, собственно, надо утверждение больше. в то. том, что... Ой, то. То, да. То. То производная в такой точке равна да, нулю. То есть если слишком быстро, если их слишком высоки они, то есть это прямо вот вообще жесть, она близка к золотому сечению, а это какие-то огромные числа, ну конечно очень слишком огромные, что в среднем они там 4, 5, 4, 5. Ну да, ну конечно таких мало, что циркных дробей таких очень мало, да, бывает. Да нет, почему? Смотрите, если почти для всех чисел неполночастные частные не ограничены. А если они не ограничены, то, на самом деле, ну, практически... Ну, не это... здесь вот вещь все-таки усреднение. Ну, да, ну, тем не менее, практически ну, всегда да. это будет выполнено. Это как раз какая-то метрическая теорема для почти всех. Вот это а, нет, все-таки наоборот, да, то есть для почти всех они не только не ограничены, получается, да. но и в среднем большие. Да. О, вот это я не знал. Я думаю, что в среднем они как двойка, единица, там, четыре. Не, так, теперь, О. ну, Жесть. давайте... Ну, доказательство конечно страшное, да? Да, доказательство страшное, но смотрите, у нас есть тут большой зазор. Что у нас происходит между вот этим числом и вот этим числом? Хрен знает что. Хрен знает что. И на самом деле Николай Да еще здесь ]ич... выше, а здесь нижний. Да. Есть, Николай Гердович доказал, ну, во-первых, что вот эти две константы оптимальные. То есть что если мы ее чуть-чуть сдвинем, то есть если мы тут ее уменьшим, а если тут увеличим, то существуют э, контрпримеры, когда тут будет производная 0 или не, даже не существовать. А здесь наоборот будет бесконечность или не существовать. Ага. И, соответственно, вот во всем промежутке между вот этими двумя числами а -а -а. то у нас тоже есть различные примеры, где она ноль, где бесконечно. То где есть больше на самом деле, мы ничего не знаем. <къех> не может больше быть. мы не сможем узнать, потому что это оптимальные да, результаты. Это. Да. Так, и давайте... Блин. Да. Вернемся... Никого, да, никого уточняешь, непонятно даже как уточнить эту информацию, да, то есть очень сложно уточнить. И как использовать при доказательстве, что других нулей, других неподвижных точек Непонятно, совершенно Но, тем не менее, вернемся к неподвижным точкам Я в работе с Дмитрием Гайфулиным Два года назад доказал следующий результат А он к Александру Гайфулину имеет отношение? Нет, там много Гайфулиных, они все просто однофамильцы Ну там даже не совсем однофамильцы, есть там с одной L Гайфулина, есть с двумя L Вот, так Давайте если для любых рациональных чисел p на q такие, что q больше некоторого q0, ну вообще можно его взять, например, там 15. 15, да. Если выполнено вот такое неравенство, вопрос от p на q минус p на q больше, чем 1 делить на 2q в квадрате. Если, Если так для любой дроби с достаточно большим знаменателем, mm -hmm. естественно, несократимой, да. а функция Минковского отличается от э, нее больше, чем 1 на 2q квадрат, то. Но ну это как бы либо верно, либо неверно, да? Это просто утверждение, ну да. которое. Ну, не, бы, ну например, просто обратное ему, словит, да. что существует бесконечно много контрпримеров. Да. То есть не обязательно оно для всех будет не выполнено, а просто для бесконечного большого числа чисел. Тут же отрицание вот этого утверждения. Не то, что оно для всех будет в обратную сторону, а что существует бесконечно много контрпримеров. Что бесконечно много? Ну, нужно сделать это какое-то конкретное. Нет, ну, значит, мы написали, если для любой дроби с внимательным большим 15 это верно, э, то отрицание будет, что просто существует одна дробь, для которой неверно, и все. Э... Или ты хочешь потом запустить эту бесконечность? Да, Ну, тут я 15 взял, что его точно хватит. Но на а. самом деле, вот это Q0 можно брать сколько угодно большим. А. Если просто начиная с какого-то момента. Да. То есть, если мы где-нибудь поймаем контрпример, мы можем взять вот эту ку-0 подвинуть. Да, я понял. То есть, значит, как бы фактически речь о том, можно ли хоть когда-нибудь утверждать, что потом да. всегда будет так. Или будет э, время от времени появляться, что не так. Да. Так вот, если с какого-то момента всегда будет так, то? То. Геботь за Риммана неверна. Нет? Вот пока не Риммана. Я это... Я потому что... Я охренел, знаешь... Сейчас, ну-ка. В неподвижных точках... Верно. А, вот так. То есть существует в точности 5 неподвижных точек. То есть 0, 1, 2 единица и 2 вот этих иррациональных, симметричных относительно 1, 2. Знаете, что сейчас, дорогие друзья, будет заимствовано? Это, Потому наверное, что... из вашего недавнего видео с э, сервиса, да? <связано> да. Там то, что n представляется в виде AB плюс BC плюс AC. Да. 19 таких n есть, которые не представляются, и они все меньше 500. А существование 20-го равносильно гипотезе Риммана или ее отрицание? Как помню. раз о гипотезе Риммана да. я хотел сейчас поговорить. Или обобщенной, я не знаю, обобщенной гипотезе Римана. честно говоря, я не знаю, может она не о том. Я не помню, что такое обобщенная гипотезе Римана. Ну она почти о том. Ну сейчас я как раз хотел поговорить о гипотезе Риммана, мы не сговаривались с Алексеем Владимировичем. Нет, абсолютно, да, Егор даст самое понять, ну в смысле Егор подтвердит, если что. Давайте, секунду, вернемся к дереву Штерна Брако, я его тут аккуратно напишу. Одна треть, две третьих. Да. Ну, смотрите, на самом деле э, вот эти уровни можно как-то множество переделать. То есть давайте вот так вот лучше. f первое, это множество чисел на первом уровне. То есть это да, конечно. нолик и единичка. Да. f второе, давайте это будет все уровни предыдущие, плюс то, что добавилось. То да, понятно. Это да, да. будет 0, вставили между 1, 2 да, и единичка Потом вставили 2 3 и 1 3, да, и так да. далее. Ну и так далее. Теперь давайте сначала до гипотезы Римана я сформулирую удивительное утверждение про функцию Минковского. Так, давайте рассмотрим функцию распределения вот этих вот множеств. То есть следующую вещь. Предел. Количество элементов. <coughs> Таких вот. Ну давайте как-нибудь. А из f этого uh, Да. Такие что? А меньше равно x. Да, это у нас некоторое да. f от x. Ой. Тогда f большое, да? Потому что как бы... Ну, по ну, сути. Не важно. Я обозначил так. функция. f ну, да. плотность. Ну ладно, да. Так, ну да. Для согласованности, так сказать, обозначения. сервером да. То так. есть сколько у нас есть э, до x, сколько этих, да, делить на общую. Ну да, да, да, да а Почему равен знаменатель? Это можно нетрудно понять. А, сейчас, а у нас что происходит? А, значит, у нас... Дерево, на... оно же раздваивает просто на каждом уровне следующем в два раза больше, чем на предыдущем. То есть это просто сумма степеней двоек. То есть, если мы на секунду забудем про первую. Про первую, да. Это единица плюс 2 элемента, плюс 4 элемента. Ну да, да. Еще прибавляем сверху два этих. То есть на самом деле. 2vn плюс 1. Да. Вот это вот это 2н плюс 1. Ну да. Вот, у нас есть какая-то функция распределения. Но на самом деле. Это и есть вопрос от x. А! Да ты что? Да. А! Так очевидно, это же все равномерности дает. Ну да. Там нечетное числа, деленное на 2 дают равномерность. Да. То есть это ровно то же самое, конечно, да. На самом деле нет. Всем труд. понятно, да, есть теории меры очевидно сразу. Потому что справа идет обычное равномерное дерево, приближающее все да. точки отрезка. Мера бега. А здесь приходит мера какая-то жопная. Извиняюсь за выражение. Вот, да-да-да, да, да, я понял. Теперь ага. есть некоторая задача, тоже открытая. Это если мы рассмотрим некоторый интеграл от нуля до единицы. Следующие вещи. Вопрос от x минус x в квадрате, ну это а -а -а. какая-то интегральная сумма. Под dx, наверное, да, еще надо? Да. Обычно. Так, это… Я, кстати, сам не, не всегда пишу под dx. Так, я пока предел не буду писать, я напишу остаток лучше. Так, это у нас от k от 0 до 2 в степени n. Так, ну надо ну, либо, либо стереть, либо другим фломатом, ну давай сейчас, знаешь что, давай сотрём, потому давайте что сотрём. А, а, это какой-то новый сюжет, да, чуть-чуть, но еще да. один с интегралом, сейчас сотрём. Поинтегрируем отклонение, да? да, то есть ну, на давайте самом деле речь идет о двух мерах. Перепишем то, что Просто, мы стерли, да? давайте вот да. вернём, что такое множество fn, или нет, давайте вот так вот, f1, это у нас 0, 1. Ну Ну да. F2 это у нас... Ну и пошли медианты, да, да. 0, 1, 2, 1. Ну давайте... И так далее. Да. Будем их обозначать. Э, вот это будет у нас F0, 1. Первый индекс это у нас а. будет обозначать номер а. в этом множестве. А второй индекс это номер самого множества. То есть это у нас будет F1, 1. Да, Тут у нас будет F0, 2. 1, 2 это F. 1,2, 1, 2. а это у нас f2,2 и так далее. Теперь <связывая> вернемся к интегралу от нуля до единицы. Так, вопрос от x минус x. Дисбаланс двух мер. Да. Средний дисбаланс двух мер, нормальный человеческой и Минковской. На самом деле нетрудно доказать, что <связывая> вот этот вот интеграл равен интегралу с обратной функцией от функции Минковского. Вот мы сейчас доказывать не будем. В принципе, это верно. Вот. Ну, она, ее можно просто как э, воспринимать. Она просто берет на себя двоичные рациональные числа и возвращает дерево да. в дерево mm -hmm. штарный дракон. То есть, как наоборот, мы одно на другое накладываем. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И давайте теперь э, посмотрим, что за интегральная сумма тут, собственно, скрывается. Это у нас от k от 0 до 2 в степени n. Далее, тут у нас будет f, kt, nt, uh, минус давайте, k на 2 в степени n в квадрате, плюс некоторые остаточек. Это уже вне суммы. Да? То есть что такое интеграл? Это, собственно, вот эта интегральная сумма в пределе. Но если мы предел убираем, то у нас появляется какой-то остаток. Ну да, сейчас, ну в принципе да, ну да, ты взял fk, ты вы, вычел это. Ну да, да, да, да, да. почему бы нет, да. да? Угу. Так. Ну почему вообще вот это равно вот этому? Потому что как раз мы взяли, а, так, давайте тут я еще потерял. Ну, это в обратную сторону, да. Угу. Потерял 1 делить на 2 в степени n. Это, собственно, размер вот ну, этого понятно. участка, на котором мы да. поделили. Так. Так, ну давайте, что мы сделаем? Умножим вот это равенство на 2 в степени n, то есть 2 в степени n некоторый вот этот интеграл от нуля до 1 да. в от x минус x в квадрате dx. Да. А с другой стороны вот это вот сумма. Сумма да отклонений k э, ты в да. n-ты. n-того множества минус k на 2 в степени Вот вот просто этого самого да. И плюс ну давайте сейчас тут... только единственное наверное как-то нужно аккуратно нужно по нечетным идти. Да? <связан> э -э мы же по нечетным ходим здесь только. Ну да, да. Тут давайте. Ну просто от, ну, напиши от единицы до 2вента по нечетным. Ну или 2 плюс да. 1 там написать можно. Да. Наверное так. Хотя нет, почему? Ну нет, там... нет. У нас же, смотрите, мы в f -кате берем все цепные дроби в том А. Сейчас-тогда у нас будут они. Сейчас. Э -э то есть я хочу, я хочу понять, что мы здесь делаем. Вот здесь... Не, не, нет, все нормально, по всем. По всем. То есть там часть будет сократима да, из предыдущих да. рядов. Да, ну мы же как... А, -а, -а, -а, -а. Как? здесь тоже, извини, я зря. Да. Мы их так кумулятивно берем. Да, я зря. Зря. все кругу. предыдущие. Да, все предыдущие, здесь тоже, соответственно, некоторые будут сократимые. Да. Все, понятно, да, да, да, теперь, да, да, да, теперь, ну, да. Теперь это понятно, да. Вот что этот остаточек, да. он, очевидно, стремится к нулю при n, стремящемся к бесконечности. Это просто ну, по определению интеграла. Да, интегрируем, да, конечно. А вот этот остаточек, rn с чертой, он как получился? Это тот остаток, умножен на 2 в степени n. Неизвестно, верно ли, что. Что? он стремится к нулю, при этом стремится к бесконечности Непонятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Три функции Минковского. Да. Ну, это тоже задача Известно, что он меньше четырех по модулю. И все. а То есть он прям вот этот, очень живо все, живенько. 1 на в и там константы не больше 4. Теперь, внимание! Возьмем f т Из f fk будем выкидывать все дроби со знаменателем больше, чем к Выкинем все p на q с q строго больше, чем k. Ой-ой-ой. Получим какое-то множество, давайте вот так вот, f да. с малой k,t. Да? Ну, например, давайте... Получим... Да. Да. Да. F1 совпадает с F волнистым первым, F2 тоже. Давайте я тут, может, напишу еще F3. F3 тоже будет совпадать. Давайте F4 сразу. Я F4 не уже не будет. Да, F4 уже не будет. будет 2 плюс 3, 5. Да. да. Тут Там будут некоторые тут будет? числители... Ой, знаменатели с пятеркой. Да, да, да, да. да. Так, тут одна будет 1 четверть. четверть, будет 1 треть. Одна 2 вторая 5, сразу. Две пятых а, да. В 2 а выкинули 2 в этом. Ну это да, тогда я тут с волной. Да, выкинули две пятых. Тут будет две трети. Тоже еще выкинули, да. да. Ну да. Ну выкинули. это что-то очень похожее, да. Ну вроде. Ну, вот ну потом, естественно, будет все меньше в них, да. Да. Но ну, тем не менее объекты вроде простые. Давайте посмотрим на функцию распределения таких множеств. Количество А из F волнистого. Так. Этого, такие, что А не превосходит X. Так. То есть это у нас какая-то функция F от X. Опять, давайте. Так. Опять. F с волной от X. Длина FK. Ну, на мощность FK. Да, именно FK такого круглого, да, да, уже с выкинутыми. Ну так. Сколько тут будет? Хотя бы давайте с знаменателем попробуем разобраться. Сколько у нас таких дробей? Ну, ощущение такое, что это медленно будет расти, потому что там эти растут быстро. Ну да, на самом деле я тут немного всех <coughs> запутал. На самом деле такие множества строятся не выкидыванием каких-то дробей из Штерна Брако, а с, как бы сначала мы просто рассматриваем все дроби, э, с взаимно простые числители и с знаменателем не большим, чем, собственно, номер множества. Тогда понятно, сколько у нас чисел, то есть сколько у нас кандидатов на числитель для каждого знаменателя. А, у нас же все дроби выходят, да? Да. Как бы постепенно все дроби выходят? Да. То есть сколько а -а -а. у нас числителей для каждого знаменателя взаимно простых? А, сейчас, для каждого знаменателя Fiat n. Да, Fiat n. То есть... А знаменатели мы берем все, меньше или равные вот этого индекса. То есть то у нас сумма, сумма эллера. функции эйлера. Функции эйлера. Ну и плюс единичка, потому а -а -а. что у нас вот тут есть ноль. Значит, сумма функции Эллера от единицы до n. Да. Сумма функции элера Это от вот. единицы до n. Так, сумма по делителям будет равна самому n, но здесь больше. Да, сумма от единицы, так как плохо, у меня индексы ромают. Давайте k. k уже был. А, И тут было, все было, давайте l, l нормально. от единицы до. До И, А, до, до k, да-да-да. Так подожди, да. То есть здесь нифига не n, потому что не по делителям, а по всем. Да, да. Mm -hmm. Так. Так, ну вроде что-то совершенно непонятное, но а на самом деле. деле это я, конечно, доказывать не буду. Это достаточно трудный результат. Но это в точности функция x. На самом деле эти дроби равномерно распределены. То есть сколько мы отойдем, столько там дробей будет. То есть... Все, вся неравномерность за счет высоких да. э, знаменателей. Ну, это достаточно, достаточно трудный результат, но, <coughs> тем не менее, как мы ну, получили ну, вот это нет. утверждение с интегралом? Жесть. Ну мы брали вот функцию распределения для вот этих э, последовательностей Штерна-Брако, считали какой-то интеграл. Давайте посмотрим тот же самый интеграл, только заменим функцию распределения вопроса от x на вот эту простейшую x. Тут мы видим… Здесь 0 будет. Здесь 0. Делать. Ну давайте… Да. Ну давайте сразу напишем 0 равняется некоторой интегральной сумме. Так. Плюс Rn, да? Плюс остаток. Сейчас. Это у нас получается. Давайте опять их надо будет как-то занумеровать. Вот эти элементы. По ну, порядку. Будет... Пусть они будут элементы вот так. G. И т, к т. Ну да. Тогда у нас тут будет G, И, Т, К, Т. Да, минус. Минус. Тут будет минус равномерная сетка какая-то. Получается сумма по i от единицы до вот этого. До вот, этого вот. Давайте это, это обычно обозначает вот так. Фи большая. Фи от К плюс 1. То есть сумма функции Эйлера это вот эта фи большая. Фи от k плюс 1. Так, и тут минус... Единица делить. Ой. На. Два в, в коты, да? Нет? Нет? Нет. почему? Ну, на вот это вот, На FK. Вот. Да, да, да, да, <свят> <К> да. <квадрате. свят> Плюс некоторый <свят> остаток. Ну, это как бы из этой сетки вычленены эти самые, да, равномерные, по сути. Внимание! То, что этот остаток равен O большому от N в степени, э, давайте как бы это написать, в степени R, для R больше минус единицы, это эквивалентно гипотезе Риммана. Я подозревал уже. То есть мало того, что оно следует, так еще и в обе стороны следует. То есть здесь хранится гипотеза Римана в этой функции Минковского, в ней. Ну, на самом деле тут, я так специально все запутал, на самом деле функция Минковского, как раз в ней непонятно, что хранится. И вот этот, как бы, похожий, похожее утверждение для функции Минковского, оно непонятно, чему эквивалентно. То есть, тем не менее, тут вот вопрос открытый про вот этот остаток, но непонятно, что из него будет следовать. А если а мы, если чуть -чуть мы возьмем, модифицируем... если мы да, все дроби... Да то вот такое утверждение уже будет и возьмем и равномерную шкалу и возьмем приближение, то есть, но это доказано. Да, да. Это доказано. Теперь мы берем для этого нулевого интеграла некий интегральные суммы и остается что-то, а здесь мы просто взяли равномерную сетку, взяли вот эти вот отклонения этой от равномерной сетки и как отклоняется а, от нуля Сумма квадратов то есть Разности, да, между да. вот этими дробями просто И то, равномерной да. сеткой Вот это у нас совсем равномерная сетка Это, да, это в вот первом она. приближении она действительно равномерна Тут то, что у нас функция распределения x То есть в первом приближении она хорошая Но насколько хорошо вот эти да. дроби расположены Вот это вот вопрос эквивалентен гипотезе Риммана И как только это о большое, хотя бы от одной n Тут минус единица. Ну да, от одной n а, да, да. Хотя бы от одной n а тем более, там, если мы сейчас О большое от одной n. сейчас, если это, то есть мы будем доказывать сейчас, сейчас, сейчас, я чуть-чуть торможу. А, значит, нам надо доказать О большое, это означает, может быть, О малое, да, в этом же время, Ну да, да. это не превосходит одной n, да, а, <кх> не меньше минус единицы. Мы уже утверждаем, что, а, ну, как бы, то, что, то, что остаток, остаток, а, например, o от единицы, если он, mm -hmm. ну, это очевидно, да? Да. Значит, соответственно, меньше при меньшем, да? Сейчас. Ну, при R равно нулю, например, у нас утверждение пустое, утверждение, что он o от единицы. Ну, да, да. Значит, при меньшем, то есть, если okay. мы хотя бы при одном из них строго меньше минус единицы, то есть, все-таки одно недостаточно либо гибридзеримы. Да. 1 делить на степени 1 0 1, да, уже достаточно либо зременно. Да. Ага, вот такой вот вопрос, то есть равномерность этой сетки дробей по сравнению с исходной сетки хотя бы с точностью до одной n это собственно есть гипотеза Ривана, охренеть, охренеть, и все Витя надеется добить? Или он этим не занимается? И этим не занимается. Ну, тут, в принципе, понятно, где вообще гипотеза Римна возникает. Ну, как минимум потому, что тут уже у нас возникает функция Эйлера. А из функции Эйлера функция функции Мебиуса, а из функции Мебиуса уже, в принципе, к рядам. Ну, это близко, да. да. Это, это, это понятно, что близко. Когда мы начинаем суммировать функцию Эйлера для разных n, там простые чисто, да. делимость там не сократится. Ну, вот с функции Минковского непонятно совершенно, чему вот это утверждение эквивалентно. И хотя, пока, собственно, и неизвестно, да, Да. Это. Ну, хотя, казалось бы, объекты очень похожи, вот это f. Так. Ну да, да, F и F Solid. Офигеть, сколько открытых задач, блин, народ, если кто уже поступил, да, <связывая> как Мишка. Через Олимпиаду, Дерзайте уже науку. Mm -hmm. <laughs> Что там? Любой Олимпиадник, да, он в принципе, ну, правильное продолжение судьбы Олимпиадника, это сюда. Ну, mm -hmm. не обязательно прямо сюда, но в какую-то нормальную математику. Но вот здесь порог хода не так велик, как какой-нибудь алгоритмический диаметр, mm -hmm. да, где надо долго-долго внедряться. Здесь надо хорошо прочувствовать цепные дроби, по сути. Вот, то есть у вас есть прекрасное, да, прекрасное продолжение Олимпиадной, так сказать, mm -hmm. движухи. Вот сюда просто. Да еще, может, Гебольдзу Римману в комментариях лучше вот это вот не пытаться доказать. Гебольдзу Римна не надо доказывать. да. Это, это когда да. вырастете, да. Но в целом, да, в целом. Нет, скажем так, наверное, так, комментарии принимаются только от победителей и призеров Всероссийских ребят да. Во, будет фашизм такой вот страшный. То есть, скажем так, нет, комментарии с уточняющими вопросами, конечно, принимаются mm -hmm. от всех поголовно. А вот комментарии с э, утверждениями Я доказал то-то-то-то, принимаются только от победителей призеров mm -hmm. Олимпиад по математике и информатике. Не по химии и да. биологии, нет. Да, но всех, тем не менее, вот приглашаю вместе со мной в этом всем разобраться, как-то в это вдуматься это очень круто. Спасибо огромное, Никита! Спасибо. Маткульт, привет!